К сожалению, несмотря на ряд экономических и военно-политических успехов последних лет, Российская Федерация до сих пор остается страной с экономикой, которую по ряду показателей можно отнести к странам третьего мира. Наша страна так и не сошла с пути бюрократического капитализма, где коррупция является единственным средством экономической конкуренции. Российская Федерация, по сути, до сих пор является нефтегазовой колонией. В стране стремительно развивается строительство газопроводов, по которым идет подача минерального сырья, проданного другим странам. Это и есть основная статья дохода федерального бюджета на каждый год. На эти деньги и по этой же схеме Россия живет уже не одно десятилетие. Любое строительство крупных объектов инфраструктуры сопровождается их удорожанием в сотни процентов. Без коррумпированной составляющей в России не обходится даже закупка общественного транспорта. По сути, в Российской Федерации отсутствует полноценное развитие иных отраслей экономики, а также сельского хозяйства, науки, образования, культуры, социальной сферы и медицины. Если верить конспирологической теории заговора, Россия не играет важную роль в глобальном масштабе. Для мировой элиты наша страна должна оставаться поставщиком природных ресурсов, в первую очередь для развитых стран. Попытки изменить ситуацию, конечно, предпринимались. Проект дедоларизации Министерства Министерстве финансов России и рекордная скупка золота Центробанком, которая является подушкой безопасности в случае финансового кризиса. Может что-то и удастся сделать с успешным созданием системы «золотого стандарта» когда российский рубль будет полностью обеспечен драгоценными металлами. Инфляция и прочие экономические механизмы не влияют на золото в такой степени, как на валюту, что обеспечило бы стабильный рост экономики России, а также ее независимость от нефтедолларовой системы. Так или иначе, пока серьезных изменений в экономике России и особых перемен мы не наблюдаем.